Анатолий Кохан, поговорим о демократии. Человек управляет только собственный разум. И ключевым является здравомыслие. Здравый человек свободно, совершенно, он свободен. Он может пользоваться этой свободой. Он не составляет тяготь для других людей. Он приносит пользу другим людям. Ну, в общем-то так и, наверное, должно быть. Но откуда у нас берутся... Иммунеядцы, лжецы, манипуляторы, люди, которые запугивают других людей, люди, которые используют насилие, люди, которые занимаются ну, тем, что называется воровство, которые присваивают чужие, чужие имущества, вот. которые занимаются плагиатом. Ведь люди занимаются от этого, взять, допустим, простой плагиат. Почему люди занимаются плагиатом? Ответ, потому что у него нету собственных мыслей. Ну, откуда у него собственные мысли? У человека, который является дезориентированным. Стоп, давайте, давайте по порядку. Что же происходит с человеком, если его дезориентировать? Ну, во-первых, этот человек будет испытывать постоянно необходимость в чьей-то поддержке, в чем то руководстве. Вам не, вам не напоминает эта ситуация уже такая, что-то близкое к рабству, да? Человек, который, значит которому требуются другие люди для того, чтобы выполнить свои собственные мозговые функции. Это слишком. Это социальный инвалид. Это человек, который требуется в советчиках, в начальниках. А вообще, здравомыслящий человек может стать вообще начальником для... Человека не здравомыслящего нет. Ну, вообще, здраво... здравомыслящий человек не может стать начальником в принципе. Потому что управление со словом «человек» и «общество» здравомыслящий человек не может употребить в одном предложении. И, и кто же тогда становится начальниками? Другие дезориентированные люди которые являются такими же социальными инвалидами, и которым нужны другие люди, ну, то есть толковые подчиненные. В общем-то, и они находят друг друга. Бестолковые начальники и бестолковые подчиненные. Они выстраиваются. Вот в эту организационную структуру, значит, в, повторяю, в них сразу, в этих структурах социальных сразу появляется ложь, сразу появляется насилие, в этих структурах сразу появляются манипуляции, запугивание, коррупция, кража, все это появляется сразу. Это букет. Это всего лишь как бы, когда одному человеку необходимо, потому что у него у самого отсутствует часть функции головного мозга. Он является неполноценным. Для этого ему нужно что-то получить от другого. Понимаете? Да? Что-то получить от другого. И все это сразу появляется. Он сразу начинает манипулировать другими людьми. Он сразу начинает применять насилие. Насилие люди применяют от, от того, что они не имеют возможность отстоять свою точку зрения другим каким-то способом. Сразу появляется запугивание. Это один из способов манипуляции. Всего лишь. То же самое касается коррупции. То же самое... Называется... То же самое касается таких вещей, как кража. Понимаете, демократия... Она для честных, адекватных, здравомыслящих людей. Потеря здравомыслия, недоученность, недоученность. Значит, узкая специализация, это значит отсутствие абсолют, абсолютно знаний, отсутствие социальной адаптации, она сразу приводит таким к тоталитарным режимам, она приводит к Холокостам. Да, но почему мы вот этих вот людей, которые, ну вот мы видим, что человек вот, ну где-то, значит, где-то у него появляются какие-то, значит, ну, значит, признаки того, что он не справляется с собственной мозговой деятельностью, он пытается где-то там сыграть андрешку какую-то там. Мы знаем точно, что это кончится фашизмом, это Кончится тем же Холокостом, неважно против кого. Но почему мы сразу не берем и не изолируем его? В этом и есть смысл. У человека есть возможность одуматься, у нее есть возможность приобрести знания. Поймите, когда мы встречаемся с такими вещами, причем неважно на какой, как бы, в какой среде, там, в какой профессиональной среде, вот с этими последствиями нарушения умственной деятельности и потери здравомыслия, мы этих людей должны отправлять учиться. Получать знания, получать знания, связанные знания. И только после этого мы можем давать им свободу. Свободу, действия, это будут. Это есть свободные люди, которым, которым не требуется начальник, которым не требуется у кого-то списать свою диссертацию. То да никому не жалко, что он ее списал. Проблема в другом, что у него самого в голове ничего нет. Спасибо, Анатолий Кохан. Демократия фуррелла.